5 февраля 2015 года вышел фильм «Восхождение Юпитер», в котором было показано, что будет с Россией. Россию представляла Юпитер Джонс, и в фильме она унаследовала планету Земля. А англосаксы в роли Балема Абрасакса были уничтожены в пожаре их производственной империи. «Марсианин» — это развитие сюжета с англосаксами и их надежда. Здесь Голливуд зашифровал политическую игру через греко-римскую мифологию. Буквально все персонажи и процессы в «Марсианине» именованы через греко-римских богов. Премьерный показ фильма «Марсианин» был 11 сентября, чтобы подчеркнуть свою связь с тем самым 11 сентября в США и обозначить причастность к войне на Ближнем Востоке. Символы фильма «Марс» в древнегреческой религии – это бог войны. Планета «Марс» в фильме – это поле битвы, Ближний Восток. Экспедиция на Марс называется «Арес-3». А Арес – это тоже бог войны, но не в греческой, а в римской религии. Корабль, на котором космонавты прилетели на Марс, называется Гермес. Гермес в древнегреческой мифологии – это бог торговли, разумности, ловкости и красноречия, дающий богатство и бог атлетов. Никто не мог произойти Гермеса в ловкости, хитрости, воросты и лукавстве. Также вспомним, что все воображаемые американцами миссии полетов на Луну – они называли Аполлонами, соответствующими номерами. Аполлон в древнегреческой мифологии – это бог солнечного света, покровитель искусств и предводитель и покровитель муз, предсказатель будущего, бог-врачеватель, покровитель переселенцев и основывающихся древнегреческих колоний. Также очищал людей, совершавших убийство. Жезл Гермеса по мифологии раньше принадлежал Аполлону, а Гермес выменил жезл Аполлона на лиру. Главного героя зовут Марк Уотни, а Марк – это имя, образованное от Маркус, что значит Марс, то есть бог войны. Марк Уотни – это США. Остальные герои экспедиции – это Великая Британия, Северная, Западная, Восточная и Южная Европы и Латинская Америка. Миссия на Марс рс – это третья война США на Ближнем Востоке, то есть создание и использование ИГИЛ. Все члены миссии рс – это военная коалиция стран, изображающих борьбу против ИГИЛ во главе с США. Как только члены миссии задумали уже было обосноваться в марсианской пустыне и посадить картофель, чтобы длительное время питаться, случилась сильная буря, которая сорвала всю миссию, и чуть не опрокинула сам космический челнок, на котором команда собиралась улететь с Марса. Буря сорвала с челнока антенну космической связи, и этой антенной снесло Марка Уотни. Это прообраз российского авиационного и ракетного ударов по армии США, изображающую ИГИЛ в Сирии. Авиационный удар в России по 12 объектам ИГИЛ США был 30 сентября, через 19 дней после премьеры в мире. А ракетный удар по 11 объектам ИГИЛ США, 7 октября, за один день премьеры фильма в России. После этого удара страны-коалиции отказались предпринимать в Сирии какие-либо действия и стали ждать реакцию США, которой также не было длительное время. В результате бури участники РС-3 посчитали Марка Уотни, то есть США, мертвым. Срочно покинули Марс и отправились на Гермесе к Земле. Но Марк Уотни выжил и из-за сорванной бури антенны потерял связь с Землей и экипажем Гермеса. Далее он стал пытаться в одиночку вырастить картофель на Марсе, чтобы дождаться следующей миссии на Марс – АРС-4. С каждым разом Марко Уотни преследовали неудача за неудачей, в результате чего он терял возможность дожить до миссии АРС-4. После того, как ему удалось вырастить партию картофеля, происходит разгерметизация шлюза, и весь картофель мерзнет и погибает. Это так же, как Россия уничтожила две нефтяных автоцистерн ИГИЛ США. Теперь Марк не может долго оставаться на Марсе, и надо срочно что-то придумать, чтобы улететь раньше. Для выживания астронавтов НАСА хотят выслать грузовой корабль с оборудованием и запасами. Подготовка запуска в сжатые сроки, без проверок, заканчивается катастрофой, взрывом ракеты на старте. Но тут появляются китайцы. У них уже есть космическая ракета, для своей собственной космической программы. Читай – это собственная глобальная политика Китая. Но они решают использовать свою единственную ракету не для своей программы, а чтобы помочь спасти одного американского астронавта Марка Уотни, то есть спасти положение США на Ближнем Востоке. Тем временем экипаж RS-3 на корабле «Гермес» возвращается домой. Команда узнает, что Марк выжил и негласно получает расчеты того, что совершив гравитационный маневр у Земли, они теоретически могут вернуться к Марсу по самому быстрому сценарию. Китайская ракета доставляет спасительный груз на Гермес во время маневра, и тот возвращается на Марс. Это политический расчет того, что только с Китаем антисирийская коалиция США и ГИЛ может противостоять России на Ближнем Востоке. Очень примечательно и то, что собрание, на котором приняли решение о маневре и возвращении Гермеса на Марс, было названо Проект Элронд. Проект Эл Ронд — это отсылка к символизму Властелина Колец. Элронд – это повелитель эльфов, который и собрал Братство Кольца, чтобы те уничтожили Кольцо Всевластия Саурона. Кстати, на этом собрании в Марсианине был один актер, что и в собрании Элронда в фильме Властелин Колец – Братство Кольца. После собрания по проекту Элронд встречается директор НАСА Теодор Сандерс и руководитель проекта Гермеса Мич Хендерсон, на котором директор Сандерс увольняет Хендерса за то, что тот разменял жизнь всего экипажа ради одного астронавта Марка Уотни. Это аналог того, как глобальный предиктор сносит страновую элиту США в пекле войны на Ближнем Востоке. Марк узнает о возвращении экипажа RS-3 на Гермесе. Чтобы Марку попасть на Гермес, он использует стартовый модуль для отбытия будущей экспедиции на Марс RS-4. В итоге, по прямому смысловому ряду получилось, что из-за какого-то одного астронавта США Китай зарубил свою собственную космическую программу, истратив на его спасение ракету. А сами США истратили возвратный модуль для следующей программы на Марсе RS-4. По второму смысловому ряду получается следующее. Китай не будет проводить свою собственную независимую глобальную политику. Ракету они отдали американцам. США терпит крах на Ближнем Востоке и перезагрузит войну уже с участием Китая в виде совместной миссии РС-5, так как модуль из РС-4 уже был использован для сворачивания миссии РС-3. А что же касается России, которую так явно и не выразили в фильме? Россия в этом фильме была представлена в виде природной стихии, которая в виде бури заставила США покинуть поле боя, а также пресекла попытки к возврату в виде разбалансировки груза в спасительной ракете США.